У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Глория Коупланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами Билибрим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе, и она сегодня нам много расскажет. Много расскажет. Именно так, она будет говорить о славе. Знаешь, Глори, это послание о славе Божией является тем посланием, которое Бог дал мне в самом начале. Да, ты долго проповедуешь об этом. Я годами проповедовала об этом благодаря откровению, которое пришло ко мне о славной церкви. И каждый раз, как сегодня, я думаю, с чего начать? Начать ли с конца? Говоря о славе. значит ли сначала? Говоря о славе. Поскольку для меня все записанное в Библии — это история славы. Я учила об этом год назад в октябре. И когда я учила об этом в нашем служении, ко мне пришло слово от Господа, которое я вам прочитаю сейчас. Оно было дано мне. Вы вступили во время, когда сияние и слава невидимого будут проявлены перед вами. Вы вступили во время, когда все земное меркнет. Земное притяжение вскоре отпустит вас. Гравитация будет убрана. Но до того, как это произойдет, уровень за уровнем, шаг за шагом, все больше и больше, над вами будет сиять слава. Слава Богу! Ваши глаза увидят больше, чем видели раньше. И то больше, большее, большее, о котором вы взывали, придет да, к вам. Да, Господь. То, за что вы удержались, Хвала вы Богу. отпустите. То, что удерживало вас, больше вас не удержит. Огонь похоти больше не удержит вас. Свобода звенит в вашей душе, как она звенит в вашем духе. Свободной, свободной, свободной будет моя невеста. И проявление меня будет видно на вашем лице. Хвала Богу. Аминь. И слава и благодать везде, куда вы пойдете. Да, Время пришло, и вы это знаете. Но это еще не все. Это еще не все. Вы только-только начинаете. Но шаг за шагом это будет возрастать. И Господин станет для вас всем. Слава Богу. Хвала Богу. Замечательное слово. Замечательное Мы принимаем слово. это, Господь. Господин станет для вас всем. Да, аминь. Слава Богу. Есть старая песня, и все земное... Начнет. начнет затмеваться. Во что? свете. Его. Славы и благодати. Во свете Его славы и благодати. Я пела эту песню, но не делала этого на протяжении многих лет. Хвала Господу. Это замечательная песня, и это истина. И да. ты видишь, как это происходит в твоей жизни, Глория? Что все земное начинает да, меркнуть? Да, именно так. Вы продолжаете двигаться вперед и вверх. Верно. Все выглядит немного иначе. Да. Вы захвачены Словом Божьим. Вот что происходит. Это истина. Верно. Здесь Слово Божье. Его истина побеждает все. Да. Изменяет все. Да. Благословен Господь. Если вы позволите ему, оно все изменит. Я буду использовать некоторые ключевые места Писания, и это те места, которые я всегда использую, когда я учу на эту тему. И это послание к официанам. Пятая глава, стихи 25-27. И они у меня записаны для тебя. У тебя они есть? Послание к официанам 5. Все послание к официанам говорит о славной церкви. Мне нравится это первое предложение. «Мужья, любите своих жен». Это истина, не так ли? Твой я муж знаю, любит тебя. И это благословение. Когда я становлюсь в твоем доме, я могу наблюдать эту любовь. Она реально. Она реальна. Могу подтвердить это. Аминь. Они любят друг друга, как Христос полюбил церковь. Видите ли, земной брак должен показывать картину Христа и Его церкви. Да. Верно. И когда Бог соединил вас вместе, и вы ходите в любви, то это возможно. И когда да. я выступаю на свадьбах... Хотя не часто, но иногда я выступаю на свадьбах и всегда учу о любви и о хождении в любви. Это ключ. Это главный ключ. Да. Поэтому это местописание, я бы сказала, это ключевое место послания к эфесянам. Если есть Библия и книга, над которой нужно размышлять, это послание к эфесянам. И этот небольшой отрывок здесь говорит о славной церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водной посредством Слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока». Да, верно. «Или чего-либо подобного». Но дабы она была свята и непорочна. Знаешь, в 26 стихе написано «очистив баню водную». То есть омыть от греха, вот что это означает. Но также это означает быть омытым от любой части проклятия, бедности. Когда вы пребываете в Господе Иисусе, пребываете в Слове Божьем, оно смывает бедность, смывает болезни. Смывает любую часть проклятия. Уныние, печаль. Глория, мы добавим это картине Христа и Его невесты. Слава Богу, это будет здорово. Какую он хочет невесту? Он хочет больную невесту? Нет. Бедную, едва сводящую концы Нет, с концами без, невесту? Пятна. без пятна. Верно. Без порока. Без порока. Хвала Богу. Итак, это должно быть картиной. Я уже восхищена. Мне это нравится. Это будет картиной Словной Церкви. Аминь. И самым главным в правильном понимании Писания является правильное трактование Слова Божьего. Я говорю об этом каждый раз, когда учу. Фактически, я написала об этом небольшую книгу под названием Хорошо. «Как правильно разделять Слово Божье». Потому что люди часто многое путают. Недавно я слышала, как кто-то, о ком вы думаете, что они все проповедуют правильно, и они проповедовали из 24 главы Евангелия от Матфея. И они говорили по отношению к церкви, те местописания, которые к ней не относятся. Мы не будем проходить гнев Божий. Гнев Божий придет во время периода скорби. После ухода церкви. И три или четыре раза. После нашего ухода, и нам несколько раз говорится в Писании, что церковь не предназначена да. на гнев. Так что, если вы неправильно разделяете слово Божье, вы будете говорить о церкви то, что ее не касается. Это касается иудеев, это касается народов, но это не касается нас. Поэтому нужно знать, как правильно разделять Слово Божье. И Слово Божье в Новом Завете говорит нам, что его нужно разделять правильно. Во втором послании к Тимофею 2.15 говорится, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Иногда я слушаю проповедников, которые неверно преподают Слово Божье. И я думаю, упс, не знаю, будет ли это одобрено или нет, я не судья. Бог судья. Верно. Он одобряет или не одобряет ваши послание. Посмотри, здесь ключевое слово, да. Билли. учись. Старайся. Ты правильно учись. поняла это. Размышляй над ним, иначе говоря, обратись к Слову Божьему. Посмотри, что Библия говорит о тебе и что она говорит обо мне. Это замечательно. Когда вы изучаете и узнаете, что Библия говорит о рожденных свыше верующих, вам не хочется слышать что-то другое. Да. Это так замечательно. В этом вся суть Глория. Да, аминь. Люди пытаются применить к себе каждое место Писания, но это неправильно. Писание применимо к людям. Вы должны изучать Они слово. написаны определенным людям, и не написаны некоторым группам людей. В первом послании к 10.32 говорится, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам». Это означает народы, ни церкви Божьей. Вы можете быть только в одной из этих групп. В Ветхом Завете были иудеи и народы, иудеи и язычники. Затем пришел Иисус. После этого любой иудей, любой язычник может стать частью третьей группы, то есть тела Христа, эклесия, церкви. Как в нее попасть? Я вам скажу. Верить в своем сердце, что Бог воскресил да. Иисуса из мертвых, и исповедовать Его своими устами. И тогда вы становитесь новым творением, существом, которого никогда не было раньше. Вы рождаетесь заново. Да. Это третья группа людей, и мы в ней. Третья группа. И мне нравится это слово, которое на греческом означает «церковь». Это слово эклесия. «Эк», -клесия». «Эк -клесия» означает «призванные извне», «призванные вместе». Мы призваны из каждого колена каждого народа, каждого языка. И мы составляем собрание людей. В какое собрание мы вошли? Это тело Христа. Mm -hmm. Какие писания говорят тело Христа о том, кто вы, что вы, что у вас есть, куда вы идете и как это проявляется? Послание Нового Завета. Послание Нового Завета. Это место, где вы находите откровение о эклесии, или призванных быть в собрании. Аминь. Все это в послании Нового Завета. Одна из этих посланий — это послание к официанам. Давайте рассмотрим то место, которое мы только что прочитали. Там написано, чтобы осветить ее, очистив баню и водной. И, кстати, эклесия это слово женского рода. Вот почему мы говорим «Она». Мы говорим о церкви «Она», а не «Оно». Итак, Хорошо. послание к эфесянам, 5.25.27. «Мужья, любите своих жен, как и помазанный полюбил клесия, призванную ассамблею, а которая это. является его телом, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока. Представить а себе? Другими словами мы узнаем здесь о том, что Церковь, тело Христа, будет представлена, и Он представит ее себе. Как изучать, чтобы узнать, что Он подразумевает под этим? Слава Богу! Как ты сказала, Глория, нам нужно исследовать. И вот некоторые местописания, которые говорят об этом представлении. Во втором послании к Иринфянам, 11.2, что записано на странице 2. Хорошо. Мы посмотрим описания, которые говорят о том, как Христос представляет себе церковь. Он – же жених, мы – невеста. Итак, второе послание к Коринфянам, 11.2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить помазанному чистую девой». Итак, мы будем представлены ему к нашему мужу, и мы будем чистой девой, мы не будем грязной, наполовину пребывающей в мире церковью, когда мы будем представлены ему. Да. Amen. Фактически, он возвращается не за церковью. Мы будем переходить да. от славы в славу, в славу, в славу, в славу, в славу, в славу. Пока однажды не сделаем шаг и не уйдем отсюда. И мы будем без пятна или порока. Без пятна и порока. Когда он придет за нами. Он самый славный жених. Слава у него будет самая славная невеста. Хвала Богу. И во втором послании к 4.14, говорится об этой презентации. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас»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 и неповинными пред Собою. Послание Иуды 24. Могущему же соблюсти вас от падения да, благодарение и сделать Богу. что? Поставить. Непорочными перед чем? Перед славой своей непорочными, в радости. Аминь. Я немного забегу вперед и скажу, что Церковь из этих трех групп людей будет тем, кто всю вечность будет находиться в присутствии славы Бога Отца. Слава Богу. И мы сделаем это благодаря тому, что Он сделал для нас. То есть поставил нас беспорочными в своей славе. Если бы мы не были непорочными, мы бы не могли стоять там. Да. Помните Ананию и Сафиру? Недавно я читала о них в Библии. Джон Лейк сказал, ⁇ Слава Божья, так же губительно для зла, как она хороша на добро. Вот она не из Апфира. Они не на арене амфитеатра, где любви поедают людей. Они там, где Петр. Они там, где церковь. И Петр сказал им, ⁇ Когда у вас была эта собственность? ⁇ Разве она не была под вашим управлением? И даже когда вы продали ее, вы не обязаны были говорить, что принесли всю сумму. Вы могли оставить себе что-то. Но что они сделали? Они солгали. Они сказали, «Мы принесли всю сумму». Вот что произошло. Они были в присутствии такой сильной славы, что слава Божья просто осудила эту ложь. Я лично думаю, что она не из Апфира, скорее всего, на небесах. Но когда слава Божья сильно проявляется... Происходят подобные вещи. Когда речь заходит о славе Божьей, например, как слава проявлялась в жизни Давида, он поставил ковчег завета на повозку, для того, чтобы отвезти его в Скинию. Он поставил ковчег на повозку. Он сказал, «Мы стали современными. У нас есть повозка. У нее есть колеса. Мы привезем на ней ковчег». Поначалу все шло хорошо. Однако волы споткнулись, и человек по имени Узия протянул руку и придержал ковчег. В том, что он сделал, не было ничего плохого. Вы же не хотите, чтобы ковчег упал? Но Узи тут же умер. Бог что, не любил Узи? Нет. Он оказался в присутствии славы Божьей, и она вынесла свой суд. Давайте поговорим еще больше о том, что мы будем представлены. Мы будем представлены. Церковь живого Бога, невеста. И мы будем славной невестой. Мы еще раз прочитаем наше местописание. У вас должна быть с собой Библия, когда мы вместе проводим это изучение. Именно так мы поступаем. Да. Как сказала Глория, мы изучаем. Итак, мы будем представлены или поставлены, как невеста. Давайте начнем с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Экклесии и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством Слова»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 от плоти его и от костей его. Посему, слава Богу, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви, относительно главы и тела. Это великая тайна. Поэтому мы знаем, что здесь он говорит о представлении, о нашем представлении, как невесты и о том, как нас видит Бог. Он глава, а мы тело. Благословен Господь. Он последний Адам. И это больше, чем первый Адам. Из бока Адама слово цело, Т. -E которое переведено как ребро, означает Бог. Вначале они были одним мужчина и женщина. Но потом из одной стороны вышла женщина. И из ребра и бога Иисуса вышла невеста. Мы его невеста. Мы его тело. Он глава, а мы тело. Мы его плоть и кости на земле. Прямо здесь. Да. В этой руке я видела, как эти руки возлагались на множество людей, Глория. Это так? Да. И когда ты возлагала на них свои руки, это делал Иисус. Слава Богу. Потому что ты часть Его тела. Да, я понимаю Ты это. то, что у Него есть. Поэтому Его план для нас, чтобы мы не были наполовину отступившими в мир, а были святыми. Что значит святыми? Отделенными. Это единственное значение этого слова. Святые — это отделенные. Вот это Аминь. все значение. Если бы у нас здесь было тысяча стульев, и мы взяли один стул и отставили его в сторону, и сказали... Этот стул будет для Господа или для Кеннета Коупленда? Это стул Кеннета Коупленда. Это свято. Он отделен. Это, его, Это стул? его стул. Так у Бога на земле есть невеста, и мы не должны быть в кровати с этим миром. Мы не должны быть неверной невестой. Верно. Мы принадлежим ему. Мы не сидим на мирском стуле, мы сидим на его стуле. Мы сидим на его стуле. И мы будем все более и более отделенными. И все земное будет все больше блекнуть. И заменяться светом Его славы. Слава Богу. И благодати. И это проявится даже на наших лицах. Хвала Богу. Аллилуйя. Слава Богу, восхитительно, не так ли? В какое время мы живем? Боже мой, нет ничего важнее, чем знать, какое сейчас время в соответствии с Библией, Словом Божьим и нашим днем. И слушаться. Мы с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами опять Билли, и мы будем говорить о восхитительном. Вы не захотите пропустить эту передачу о проявлении славы Божьей? Проявление славы Божьей. Это восхитительно. По определению слава, это слово «кабот». И оно означает «тяжесть». Оно означает быть наполненным всем хорошим, блеском, сиянием. Удивительно. Слава И Богу. по откровении Слова Божьего, слава Божье это Бог. Это присутствие Божье. Он сам. Он сам проявленный. Почти в каждом месте, в котором они говорится, вы можете видеть проявление. Когда я работала для Кента Хейгена в 70-е годы, я работала у него с 1970 по 1980-е годы, набирая не набирая, это приходило ко мне уже набранным. Я редактировал его учения и составляла из него книги, и слова веры, и уроки. И Господь сказал ему, «Тебе надлежит посмотреть все местописания в Библии о славе Божьей». В те дни вы не могли просто сделать один клик, и внезапно каждое местописание о славе появляется, как сегодня. Нет. Ему нужно было просмотреть их. И он просмотрел их, и он записал некоторые из них. И когда Господь показывал ему, я наблюдала за ним. Я сидела в собрании. Я была редактором. Мне нужно было передавать его проповеди и учения людям. И когда Господь сказал ему использовать эти места Писания, он носил их в своей Библии. Он подпрыгивал вот так, когда Бог говорил ему. Он вытягивал эти места Писания и читал их. Он учил по ним. Мы знали, что это будет что-то особенное, читал? потому что он прочитает эти места Писания. Он не учил. Он просто начинал читать их. Когда он читал их, во время чтения, с одного конца здания начинало проявляться что-то подобное облаку. Или как волна в океане. Было то или другое. Когда он читал, когда он читал о, славе, о славе, она проявлялась. Она проявлялась. Аллилуйя. И когда появлялась это облако или волна, оно поднимало людей. Они падали или бежали к алтарю. Слава Богу. Он выходил из него. Выходил из того облака, чтобы не упасть. Но мы знали, что оно придет. Я назову несколько мест Писания, которые он читал. Исход 24,16. И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней. А в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. 17 стих. Вид же славы Господней, славы Божьей, на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Исход 29, 43. О, да. Там буду открываться сынам Израилевым и осветится место сие славы моей. Слава Божья в Ветхом Завете проявлялась. Вид же славы. Когда слава Божья проявляется, вы можете видеть ее. Вы можете видеть ее? Да. В виде облака. И очевидно, это не было что-то размытое, Написано как огонь. «огонь, поедающий на вершине горы». Да, я не думаю, что это было похоже на туман. Это просто... Это огонь. Знаете, огонь сошел на голову учеников, когда да, они принимали верно. Духа Святого в день Пятидесятницы. Языки огня. Слава. Да. Затем 40 стих. Исход 40-34. «И покрыла облако скинию собрания, и слава Господне наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Он не мог войти. Он не мог войти. Такая она плотная. Это впечатляет. Как наполнено всем хорошим. Вот почему люди падают под действием славы. В книге Левит 9.23 в последней части этого стиха говорится «И явилась слава Господне всему народу». Все израильтяне могли видеть ее. Вторая Паралипоменон, 5 глава, 14 стих, на следующей странице. «И не могли священники, это происходит в храме, стоять на служении по причине облака, потому что слава Господне наполнила Дом Божий». Я не буду продолжать читать дальше. Там много мест Писания, одно за другим. Мы перейдем к Новому Завету. Когда Стефана побивали камнями, он посмотрел на небо и увидел славу Божью. Итак, Господь сказал брату Хейгену, «Тебе надлежит это сделать». Я подумала, что если это надлежало сделать ему, то и мне тоже. И теперь мне надлежит да, делать верно. это, потому что... Теперь тебе надлежит... Это обязательный список. Это то, что Спасибо нужно сделать. Это, это заповедь, важно. обязанность для тебя. Тебе надлежит Аллилуйя. это сделать. Это благословение. И тогда я начала проповедовать о славе Господней. Это интересно, хотя и не по теме. Интересное местописание о богатстве. В Псалме 48.17 говорится, «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается». Да, благословен Господь. В то же время я преподавала на воскресной школе в штате Оклахома. И очень многие люди принимали участие в харизматическом движении. Некоторые из них были духовными младенцами, только родились свыше. Поэтому я решила, что им нужно знать, что написано в Библии. Им нужно знать план Божий. И это план Божий. Да. Мы начали с Бытия. От начала до конца. Да. И мы использовали одну из книг Кеннина. Библия во свете нашего искупления. И я начала с книги Бытия 1.1, где говорится... «Вначале Бог сотворил небо и землю». И второй стих. «Земля была же, или стала, безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами». Я не буду сейчас подробно учить об этом, но между записанным в Бытие 1.1 и в 1.2 прошло много времени. В книге Бытия 1.1 Бог создал небо и землю. И все, что Он создает, Библия говорит, что Его работа совершенна. Об этом сказано во Второзаконии 32.4. В Псалме 110.3 говорится, Божье дело славное. Поэтому Он создал землю совершенной. Он создал землю славной. Но в книге Бытия 1.2 говорится, Земля же была безвидна и пуста. То есть на иврите «тоху боху». Я учила об этом раньше, и я не собираюсь подробно об этом говорить сейчас. Но значение этих слов... Я просто возьму слово Тоху. На иврите оно означает «бесформенный», «замешательство», «нереалистичный», «пустота», «хаос», «пустыня». Бог не создал Землю такой, но она стала такой. Сколько же времени прошло между записанными в книге Бытия 1.1 и 1.2? Долго, согласно тому, что говорят ученые. Но факт в том, что земля стала темным местом, пока однажды Дух Господень не начал двигаться над землей и осенять ее. И в следующем стихе говорится, «И сказал Бог, да будет свет». Было темно, но Он сказал, «Да будет свет». Бог есть свет. То есть, «Да буду Я». Мы не будем говорить подробно, Библия говорит нам все о том, что произошло. Вы можете посмотреть некоторые места Писания. Я назову вам лишь Еремии 4.23. Там объясняется... Итак, со светом пришла ясность. Да. Или что это было? Да, пересотворение. Бог пересотворил землю. Он не пересотворил море, которое было на земле. Он создал его. Но все остальное он пересотворил. Растительность была на земле, но он пересотворил животный мир. Бог создал человека. А между записанным в книге Бытия 1.1 и 1.2 произошло падение Сатаны, падение Люцифера, который стал Сатаной, падение Архангела. Но мы сейчас не будем говорить обо всем этом. Я говорю об этом в своей книге. Сейчас же я хочу поговорить о славе. Итак, я учу об этом, учу на Воскресной школе, говоря обо всем этом. В начале. И вот еще одна ссылка на записанное в восьмом псалме. Восьмой псалом Глория начинается со второго стиха. И это ангел, который наблюдает за пересотворением Земли. Мы знаем, что это ангел, потому что так говорится в еврейском оригинале. Итак, ангел сказал, наблюдая за Богом, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что их человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его». «Немного ты умолил его перед ангелами, славу и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Этот ангел наблюдает, и он видит, как Бог творит. Первые его слова — «Он хвалится Богом». «Я вижу, как ты это делаешь». Это просто дела твоих перстов. Но у меня есть вопрос. Четвертый стих. Что есть человек? Фактически на иврите это слово Адам. Адам, говорим мы. Что ты сделал это? О чем человеку? ты думал? Кто он? Здесь так написано. Как ты помнил о нем в своем уме? Выражай современным языком. О чем ты думал, когда творил то человека? Да, это хороший современный перевод. Да. И посмотри, ты посещаешь его. Помимо того, что ты создал. Ты создал его. его, и ты приходишь к нему домой. Насколько мы знаем, да. ангелы всегда должны приходить к Богу. Но вот тот, которому Бог говоря современным языком, оставляет свой трон, исходит в прохладе дня, вечером, и посещает его. Да. Проводит с ним время. Что это? Да. Я понимаю, почему это привлекло внимание Ты можешь внимание видеть, почему всех. это привлекло их внимание? Да. Немного ты умолил его перед ангелами. Слово «ангелы» на иврите — это «элохим». Это «бог». Это «элохим». Это имя Бога. Это фактически Бог во множественном числе. «Эл» Элохимс с «им» в конце слова, которое показывает множество. Ты создал его немного ниже, чем божество. Та иерархия, которую они знали на протяжении вечности — Сколько бы она ни продолжалась, с тех пор, как они были созданы, они были созданными существами, ангелами. Вот что они знали. Они знали Бога Отца, того, кого мы называем Богом Сыном, и Бога Духа Святого. Вот что они знали. Затем Архангелы, Гавриил, Михаил, и когда-то Летифер. А теперь они говорят, что, что это? Что ты сделал? Ты создал кого-то между Богом и ангелами. Да, я это понимаю. Представьте себе. И более того... Они не могли понять это. ...поставил его владыкой над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Когда Бог показал мне сотворение, он сказал... Я не сделал это где-то в углу. Он сказал... Когда я творил... И мы знаем о том, что происходило из книги Бытия. Замечательно читать об этом. Когда Бог сказал... На шестой день... Он показал мне это глория. Я расскажу о своем видении, которое у меня было. Он показал мне, что он не сделал-то тайно где-то в углу. Он сказал, «Я выступил на центральную сцену и сказал то, что потрясло творение, от славных мест до мест проклятых. И я сказал, и услышал, как оно отозвалось эхом. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом» и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бог создал человека по образу своему. Вот что видел этот ангел, и вот что он услышал. Он сказал: "Ты дал ему владычество". Но перед тем, как он сказал это, перед тем, как он сказал, ты дал ему владычество. Возвращаемся к восьмому псалму. И в шестом стихе говорится. Ты увенчал его. Бог, что это за творение ты выдумал? И увенчал его. Ко всему прочему, он увенчал его. Глория, ты смотрела по телевизору возложение короны на королеву Англии. Ты видела, как все это происходит? Но это превосходит все увиденное. Да, Боже мой. Итак, вот Адам. И в какое-то мгновение вечности Бог, Он не попросил Гавриила сделать это. Он не попросил Михаила сделать это. Он сам подошел к человеку. Он увенчал И его. увенчал его. Слава Богу. Чем он увенчал его? Не золотом. Бог сделал это из золота улицы. Ты увенчал его славою. Славой. Слава? Это высочайшая небесная сущность. Это сам Бог, проявленный Бог. И Бог подошел и возложил на Адама знак владычества, корону. Слава Богу. Владычество имеют цари. Да. Бог возложил на него венец или корону славы. И Адам не был обнаженным. Он был Бог увенчан одет славой Божьей. И поскольку он был увенчан и облачен славой Божьей, когда Бог приходил, чтобы общаться с ним, у него было совершенное общение с Богом, поскольку он был увенчен сущностью Бога. Он носил сущность Бога. Он ходил с ним, с ним в прохладе дня. Они разговаривали, они говорили о земле. У Адама была шестидневная рабочая неделя, и он мог что-то делать на земле. Он назвал животных, когда все еще ходил в славе. Но затем пришел сатана. И, наверное, самый грустный стих во всей Библии да, – это Бытие 3.8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». «И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Итак, они больше не были обличены в присутствие Божье. Затем Бог дал обещание о приходе Иисуса и о том, что произойдет. И когда это происходило, Глория, когда я получил это откровение, Господь дал мне видение, я готовилась к занятию на воскресной школе, и это было одним ранним утром. Мне нужно было просыпаться рано, до того, как проснется вся моя семья. У нас была только одна ванная комната, а в семье было двое мальчиков и двое девочек. И это место было занято. Да. Поэтому мне нужно было поспешить. Я проснулась и начала готовиться к занятию в воскресной школе. Я услышала позади себя голос. И этот голос сказал, «Ты знаешь, записанное в послании к римлянам 3.23?» И моей первой мыслью было «Благодарение Богу, я знаю это место». Я выросла в баптистской церкви, и мы приводили людей к Господу, используя записанное в послании к римлянам. И это был один из первых шагов. Поэтому я повернулась и процитировала Господу, радуясь, что прошла испытание. И я сказала «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». И когда я услышала это, когда я увидела это, это было подобно тому, как я увидела человека, который потерял славу Божью и стал обычным глиняным сосудом. Я чуть не потерял сознание, но Господь вернул меня в чувство, и это вошло внутрь меня. Но Господь твоего спасения, это основано на записанном в послании к евреям 2.10. Но Господь твоего спасения приводит многих сынов в славу, и это пробудило меня. И я увидела сатану и человека, прячущегося за ним. И Господь сказал, «Это показало мне Терри, моего сына». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты посмотрел на грехопадение моими глазами». Я ответила, «Я буду рада, если ты покажешь мне». И он показал мне Терри, моего старшего сына. Он был ковбоем. Он участвовал в Родео. И вот он стоял в своих джинсах, рубашке, с большой серебряной пряжкой на ремне, худой, высокий. И я всегда обнимаю своих детей. Я мать, которая обнимает. Иногда он говорит, «Ну, мама». Но ему это нравится». И он сказал, «Что если бы ты не могла обнять Терри? Если бы ты обняла Терри и уничтожила его, сожгла его?» И я подумала, «Я бы не смогла этого сделать. Это подобно царю Медасу. Я бы забыла и коснулась». Как вы знаете, он забыл и коснулся своей дочери. И Бог сказал, «Таким было мое положение во время грехопадения». Он сказал, «Если бы я обнял человека, когда ваш ребенок падает, вы хотите прижать его к себе». Но если бы я прижала дама к себе, я бы уничтожил его. Он стал грехом. Я бы пожрал его. Я бы сжег его, и вместе с ним все человечество. И сатана победил бы меня, потому что я уже сказал, «У человека будет владычество над делами рук моих». И сатана знал это, и он думал, Глория, что он победил Бога. И я увидела сатану и человека, который прятался за ним. Я увидела его и человека, стоящего за ним. Это было так темно, и голос его был таким, и он говорил Богу, что же ты будешь делать теперь? Что же ты будешь делать теперь? Что же ты будешь делать теперь? Потому что появилась великая бездна между светом и славой, где был Бог, и тьмой, которая стал человек. Что же ты будешь делать теперь? Что же ты будешь делать теперь? Что же ты будешь делать теперь? И я понимала, что Бог не ответил ему. И внутри Бога я не видела Божье лицо. Но я видела его как белую завесу, как робу. Внутри была дверь. И на этой двери было написано «Главный секрет». И я подумала, Богу ничего не надо делать. Он уже сделал это. Прежде основание, основание мира... Иисус уже был заклонным агнцем. Да, верно. Бог знал, что Адам согрешит. Слава Богу. Он все знает. В Исаи 57 говорится, «Святой живет в вечности». Он уже знал, что Адам согрешит. И у него уже был план. Иисус с Духом Святым говорит нам Новый Завет, «принес себя в жертву». Он предложил себя, чтобы прийти на эту землю. Жить в теле, прожить совершенную жизнь и стать жертвой за грех. И когда сатана говорил там, что же ты будешь делать теперь, что же ты будешь делать теперь, что же ты будешь делать теперь, Бог не отвечает ему. Слава Богу. У него есть секрет, тайна, которую он не собирается открывать. Церковь это не исполнение Ветхозаветного пророчества. Это тайна которая была открыта в Новом Завете. Открыто то, что мы знаем о нашем Господе, и Он приобрел наше исцеление и все другие замечательные вещи. Он — наша глава. Но церковь — это божественная тайна, божественный секрет, и она открывается только в посланиях Нового Завета. Благословен Господь! Слава Богу! Замечательно! Подумайте об этом, это восхитительно. Мы с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня Билли продолжает учить нас о славе. Мы еще больше восхищаемся. Вы только начинаете думать о славе, которую Бог проявил на земле, и это уже восхитительно. Это действительно правда. И знаете, Бог увенчал человека славой. Адам был увенчан славой, говорится в 8 псалме. И он потерял эту славу. И когда он потерял эту славу, Бог стал отделенным от него. Да. Адам грех отделил его. Грех отделил его. Он стал духовно мертвым. В тот день, когда съешь это, ты умрешь. Да. Итак, в тот день он умер духовно. Адам больше не мог находиться в Божьем присутствии, а Бог больше не мог по вечерам приходить к Нему и общаться да. с Ним. Иначе Он бы уничтожил его. Он бы сжег его. И на протяжении двух тысяч лет Бог был отделен от своего человека. Бог не мог приблизиться к человеку. Это было слишком опасным для человека. Да. Слишком опасным для него. Но у Бога был план, прежде основания мира. И сатана увидел это. И он сказал, что ты собираешься делать теперь, что ты собираешься делать теперь? Он думал, что он наделил Бога от человека. И что человек никогда больше не сможет работать с Богом. А Бог не сможет работать с человеком. Но у Бога был план. Да, аминь. Эта книга, вот его план. Иногда я говорю, какой замечательный планировщик, да, какой аминь. планировщик. И по правде говоря, когда я углублялась в это и исследовала это, я увидела, что Библия — это история о славе и о человеке. Здесь говорится о том, как слава Божья делилась. Аминь. Но Бог вернет эту славу обратно на землю, и у нее есть точка входа. Аминь. О ней говорится в третьей главе книги Исхода. Исход, третья глава. Исход, третья глава, стихи 1-5. Вы помните, что Моисей был воспитан в доме фараона? Да. Моисей по совету Иофара, тести своего, священника Медиемского, Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. В каком виде является слава? Иногда в виде огня. Огня. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что найдет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моше, Моше». Именно так надо произносить его имя. Он сказал, «Хэн-Ани, вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда». С ними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Слава Богу. Что это? Вся земля, Глория, попала под действие проклятия. И если бы Бог сошел на землю, Он бы сжег ее. И вот что Он делает. Он исполняет свой план. И Он очистил для себя небольшой пятачок и сделал этот пятачок святым. Вот что означает слово «святой», «отделенный». И он сказал Моисею, «Не ступай на него обутым». И вот по какой причине, я думаю, он так сказал. Обувь людей того времени делалась из кожи животных, и это означает смерть. Поэтому смерть, по моему мнению, не могла пребывать на этом пятачке. И вот приходит Моисей, и он подходит к этому пятачку. И Бог говорит Моисею о своем плане вывести израильтян из Египта. И план по выведению Божьих детей Израиля из Египта подразумевал более глубокое участие Бога. И сближение со своим народом. Вы можете открыть в своей Библии 24 главу исхода. А Бог сказал Массии следующее. Иди и скажи фараону, отпусти мой народ. И я хочу, чтобы мои люди прошли три дня в пустыню и встретились с мной на горе. Вы знаете эту историю? Вы знаете, что фараон сказал, нет? Вы знаете о десяти карах? И вы знаете, что наконец, после кары, которая принесла смерть первородных и кровь на косяках дверей, Израиль был спасен. Затем они подошли к Черному морю, и воды разделились, и они перешли море. Они вышли из рабства, и Бог начал открывать этот план. Он собирался вернуть на землю свое присутствие и славу своего присутствия. И в конечном итоге, вся земля будет наполнена его славой. И он делает это шаг за шагом. И это то... Что вы узнаете о славе, она постепенно усиливается. Ее можно измерить. Поэтому он говорит Моисею, встреть меня на горе. И когда ты придешь туда, будь внимателен. Скажи людям, чтобы они провели черту. И чтобы они не переходили эту черту. Для них это будет опасно. Это было? Потому что Бог не хотел, чтобы они приблизились к Нему? Нет. Он хотел, чтобы они приблизились. Но они не готовы слышать от Него. Да, они Итак, не были готовы. они пришли к горе. И вот одна гора. Бог очистил небольшой пятачок, Он очистил гору, и Он сошел в Своей славе. Итак, 15 стих, 24 глава. «И взошел Моисей на гору» и покрыла облако гору». Вот облако, видите? «И слава Господня. Слово «Господь» большими буквами. Это Ягве. Некоторые говорят Ягова. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака». Вид же, в Ветхом Завете, когда говорится о славе, вы всегда могли увидеть ее. Вы могли всегда сказать, что она есть. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Они могли видеть славу. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был у Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Он был в славе 40 дней и 40 ночей? Да. Возможно, был вознесен на небеса. В небесную сферу. Когда поднялся на вершину горы. Но израильтяне за всем этим наблюдали снизу. Затем Господь проговорил к Моисею. 25 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым». Это первый раз, когда он контактирует с человечеством за 2000 лет. И он говорит, «Моисей, вот что я хочу, чтобы ты сказал им сделать». 1. «Я хочу, чтобы они сделали что?» «Принесли пожертвования». Некоторым людям не нравятся пожертвования. Богу они нравятся, потому что Он знает, что для нас они полезны. Он говорит, «Поговори с сынами израилевыми и скажи им принести мне пожертвования. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение От мне». всего сердца. Что вы будете делать с этим пожертвованием? Вы сносите их, и устроит они мне святилище, и буду обитать посреди них. Он хочет приблизиться к своему человеку. Он создал человека для того, чтобы общаться с ним. Адам потерял славу Божью, и Бог больше не мог общаться с человеком. Это повторный приход славы Божьей. Это повторный приход присутствия Божьего к своему человеку. И он говорит, Моисей сделай мне святилище, потому что я хочу обитать среди своих людей. Слава Богу. И он показал Моисею образ скинии и всех ее принадлежностей. И он показал Моисею, как ее сделать. И на иврите это называется скинии собрание. скини, о Моэт, куда они могут прийти и встретиться с Богом. И в этой скине будет находиться столько его славы, Сколько можно проявить, чтобы не истребить все колено Израилевы? Слава Богу. Итак, Бог сказал, «Сделайте мне скинию собрание». 22 стих. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». У Бога был план возвращения своей славы, без истребления их. Моисей, ты должен сделать это правильно. Ты должен сделать так, чтобы священники были отделены. У тебя должна быть кровь этих ягнят. И кровь каждого ягненка в Ветхом Завете говорила о крови, которая будет пролита агнцем Божьим. Эти агнцы или ягнята – прообраз Иисуса. Бог таким образом смог оттолкнуть грех человека и сделал соответствующие шаги. Но не прикасайся к ковчегу. Я отделю себе группу людей, и они будут носить ковчег. И вот как нужно обращаться с ковчегом. Вот как нужно обращаться с присутствием Божьим. Оно как огонь, святой огонь. И этот огонь от Бога. И не нужно, чтобы оно сожгло тебя. Вот сколько я смогу сделать сейчас. Им нужно было принести эти добровольные пожертвования. С расположенными сердцами. Можно об этом много говорить. И об этом сказано в 35 главе Исхода. Но они сделали это. И у каждого человека было открытое сердце. Затем Моисей построил скинию в пустыне. И это было первое повторное возвращение славы. Мы можем прочитать об этом в 40 главе книги Исход. Все главы с 25 по 40 говорят о том, как Моисей сделал скинию. И так он совершил ее. И он сделал ее правильно. Вам не нужно придумывать план. Вам не нужно придумывать образец. Вы просто делаете это, поскольку Бог сказал так сделать. И Он показал Моисею в точности, как это сделать. И Он дал людям определенные дары, чтобы сделать это. И в 40 главе, 33 стихе, говорится, «И так окончил слава Моисей Богу. дело, и покрыло облако скинью собрания, и слава Господне наполнила скинью. Опять облако. «И не мог Моисей войти в скинию собрание» потому что синяло ее облако, и слава Господне наполняла скинию. Слава наполняла ее, присутствие Господне. И Моисей поначалу даже не мог зайти туда, из-за славы Божьей. Это сущность. Это святая сущность. И это сущность Бога. Слава Богу. Бог пришел.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 и огонь был ночью в ней пред глазами всего Дома Израилева. Во все путешествия их они следовали за облаком. Они следовали за огнем. Они следовали за Богом. Они следовали за, за Ним Богу. в своих путешествиях. И в конечном итоге они пришли в Шелло, или солом, где Иисус Навин оставил с Кинью на 369 лет, по-моему, так. Она была там. Затем пришло время, когда она должна была перейти на постоянное место пребывания. Бог обращался к людям, и вначале Он сказал Аврааму, «Есть место, которое Я избрал, и Я положу там имя Мое. И это место – гора Мориа. И это гора Мария в Израиле. И на той горе, на том месте Он сказал им построить храм». Когда Бог говорил об этом Давиду, Он сказал ему, ты не сможешь построить его. Давид нашел это место. Он основал его. Но Бог сказал, «Твой сын Соломон построит мне дом». И Давид ответил в 1 Паралипоменон 22.5. И сказал Давид, «Соломон, сын мой, молот и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, Должен быть весьма величествен. На славу и пред всеми землями. И так я буду заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. Бог показал Давиду образец, по которому должен был быть построен храм. Но Давид знал, что он должен был стать величественным и полным славы. Божьи дома должны быть величественными и наполненными славой. Хвала Богу. Итак, Соломон построил его. Итак, Глория. Когда это первый раз начали показывать, и я знаю, что вы можете посмотреть это на разных телеканалах, но первый раз, когда это показали на телевидении, было именно то время, когда храм был посвящен. Это Сукот. Праздник кущей. Я думаю, сегодня первый день этого праздника. И это происходило в это время года. Это праздник кущей, который является прообразом прихода Иисуса, когда придет Мессия и восстановит свое царство на земле. Поэтому они именно в этот день осветили свой храм. И во втором, Паралипоменон, 5 пятая глава, в первом стихе, я не записала об этом здесь горе. Это слишком долго поэтому тебе придется найти это в своей Библии. Посмотрите это место дома. Вторая Паралипоменон, 5 глава, и первый стих. Помните, как сказано о том, что Моисей закончил строительство Скинии? А здесь говорится о том, что Соломон закончил строительство храма. У дома Божьего всегда есть время окончания строительства. И вот что говорится об окончании постройки храма. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. И принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал сокровищнице Дома Божьего. Тогда собрал Соломон, старейшин Израилевых, и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим, для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова. То есть из Сиона и собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. Это в октябре. В Израиле это праздник. Все израильтяне собрались туда. Миллионы людей. Вот гора Мариа, и остальные горы вокруг нее. И как горы окружает Иерусалим, так Господь со всех сторон окружает своих людей. И на склонах этих гор сейчас живут 2,5-3 миллиона людей, а может быть и больше. Вместе они покрывают каждую гору. И все они одеты в белое. Наверное, одеты в белое. Поэтому вы можете представить себе, как это выглядит. И были? 13 стих. Нет. Я думаю... Где ты читаешь Библию? Я читаю 2 Паралипоменон, 5 глава, 11 стих. И тебе нужно посмотреть это место в Библии, потому что я не напечатала его здесь. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились, без различия отделов. Есть 24 класса священников. 4 тысячи из них — это певцы-левиты. И левиты-певцы, все они, то есть асав. «Эман и Дифун и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами и с псалтырями, и с цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». Итак, 4000 человек — это хор левитов, и есть 120 священников, трубивших трубами. У них также были и другие инструменты. И 13 стих. «И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к схвалении и славословию Господу. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». Да, Он благ. «Ибо Он благ». Ибо вовек, «Ибо вовек милость, его. милость его. Они должны были петь это по очереди. Они говорили: Аллилуйя. Это значит хвала Господу. Китов. Ибо он благ. Килаулам хадзо. Ибо вовек милость его. Они говорили это. Руководитель хора левитов носил белую одежду, и он говорил: Ибо он благ. И тогда люди повторяли: Ибо он благ. Китов, китов, килла ки уламхаздо, килла уламхаздо. Трубачи трубят, и думаю, что это громко. Они поют, и внезапно они звучат как одно. Они в единстве. Единство очень важно для славы. Да. да. И они пришли к такому положению даже в рамках Ветхого Завета. Они пришли к единству. И когда они сделали это, в конце 13 -го стиха говорится, Тогда дом, дом Господень, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака. Почему? Потому что слава Господня наполнила дом Божий. Слава Богу. Итак, присутствие Божье, это присутствие Божье вернулось назад. Оно было в Терновом кусте, затем в Скинии, и теперь оно в храме в Иерусалиме. Там, где Бог нарек свое имя. И слава Господне видна, как столб огня над храмом днем и ночью. Слава Богу. И он там находился. До тех пор, пока израильтяне жили так, как Бог сказал им жить. Подумай об этом, Глория. Мы забегаем наперед. Мы поговорим об этом подробнее. Но Библия говорит, чьим домом являемся мы. Библия говорит... Разве не знаете, что вы храм Божий? Да, именно так и написано. И Библия говорит в послании к офесянам, что мы будем славным домом, домом, наполненным славой Божьей, церковью живого Бога, строением Духа Святого. Моисей закончил свою работу. Соломон, слава Богу, закончил свою работу. И в Новом Завете говорится, что Дух Святой созидает этот дом, и Он закончит свою работу. И прежде чем мы закончим сегодняшнюю передачу, я не знаю, как долго, Глория, но прежде чем мы сегодня уйдем отсюда, мы уйдем славной церковью, наполненной славой Слава Божьей, Богу. проявляющей Его. Земля взывает о проявлении сынов Божьих, и они увидят Его, Глория. Слава Богу. Не да, знаю, когда. да. Но слава Божья будет умножаться в нас. И мы поговорим о том, как это происходит. И мы будем, как говорит Библия, как сказано в послании к ефесянам славной церковью, без пятна, полностью отделенной для Бога. Мы видим это. Мы ожидаем этого проявления. Мы видим это верой во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя! Славный храм! Вам следует быть частью этого храма. Рождайтесь свыше, принимайте Иисуса Господом в вашей жизни, и вы станете славным. Аллилуйя! Аллилуйя! Когда вы начинаете, да. это Христос в вас, упование и слава. Мы с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Билли Брим из служения «Молитвенная гора в Азарксе». И она принесла нам очень интересную информацию. Она интересна, потому что она о славе Божьей. Аллилуйя. А слава Божья? Да. Это присутствие Божье. Да. Проявленное присутствие Бога. Мы изучали предмет славы, и я поделилась изучением, что я называю в Библии, историей о славе Божьей. Это хорошее название. Адам был увенчан славой. Он потерял эту славу. Бог был отделен от людей на протяжении двух тысяч лет. И затем слава Божья опять вернулась. Бог был отделен от людей, поскольку слава была слишком опасной для человека. Земля попала под проклятие. И было слишком опасным для человека, чтобы слава Божья сходила на людей или была рядом с ними. Но слава Божья вернулась. Мы видим, как Моисей стоит возле куста, который горит и не сгорает. Затем мы видим, как Моисей возвращается в Египет. Бог выводит оттуда Израиль и встречается со своим народом на горе. Он приближается к ним настолько близко, насколько возможно. И он говорит им: Слава Богу, постройте мне дом, где я могу встречаться с моими людьми. И они построили ему скинию. И он подошел к людям настолько близко, насколько мог. Он делал это постепенно. То же самое касается славы. Скиния в пустыне была построена по плану Божьему. Моисей закончил эту работу в 40 главе книги Исход. Затем Бог наполнил храм, построенный для его славы в Иерусалиме. Великий храм был построен там. Этот храм был построен. И это описано во второй паралипоменон, с первой по пятую главы. Нет. Вторая про 5. Здесь говорится, что Бог наполнил храм. Слава Господне наполнила храм. Слава Богу. И тот храм, который стоял на горе, на самом деле был одним из чудес света. Каждый день в этом храме происходили чудеса. И одно из них, независимо от того, какая была погода, какой дул ветер, дым от жертвенника возносился прямо к Богу. Его никогда не сдувало. Никогда. И видна была слава, восходящая к Богу. Слава, это огонь так. и облако были там, пока Израиль жил так, как им говорил Бог. Но поскольку среди них была слава, и они жили в святой земле, когда Израиль согрешил, это не могло продолжаться дальше. И поэтому Бог... Кому много дано, от того много потребуется. потребуется. Им было много дано. И храм был уничтожен. Но есть одна вещь, которые мы иногда пропускаем. Храм невозможно было уничтожить, пока в нем пребывала слава. Вы не можете уничтожить храм, если это дом Божьей славы, и присутствие его славы находится там. В книге Изекиеля говорится о том, что христиане иногда пропускают. Там говорится о храме и о славе, которая покидает храм. Вот в чем вся суть. Есть одна песня, где говорится, «Изекиель увидел колесо в воздухе». Это Божья колесница. И Божья колесница пришла для того, чтобы сопроводить славу, уходящую из храма. И мы можем прочитать об этом в первой главе Иезекииля, в четвертом стихе. И я посмотрел, и находится в Вавилоне. Он был со своим народом. Да. Он священник, и он в Вавилоне. И храм в Израиле был уничтожен. И насколько они знали, у них больше не было контакта с Богом. Но Бог собирается дать им книгу и сказать, что еще не все закончено. Но Изакиель видел, как слава Божья покидает храм. Вот для чего предназначена та колесница Божья. Она сопровождала славу Божью, сопровождала присутствие Божье, ходящее из храма. И в книге Иезекиэля, в первой главе, в четвертом стихе говорится, «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его, как бы свет пламени и середины огня, и среди на его было видно подобие четырех животных. Теперь переходим к 15 стиху. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих четырех животных по одному колесу, перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие всех четырех – одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе». Теперь 20 стих. Куда Дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел Дух, и колеса поднимались на уровне с ними, ибо Дух животных был в колесах. Мы видим, что это колесница Божья, и эта колесница Божья была послана. И, конечно, она славная. Она была послана, чтобы забрать славу Божью из храма. Поэтому в 3 главе, в 12 стихе говорится, «И поднял меня Дух», написано в языке 3.12, и я слышал позади себя великий громовой голос. Он слышал голос. Благословенно, слава Господа от места своего. Слово «от» означает, когда он отходит. Слава Господня должна была отойти. Она уходит с того места, где была. А теперь, если вы перейдете к второму стиху, «И была на мне рука Господа, и Он сказал мне, «Встань и выйди в поле, я буду говорить там с тобой». И встал я, и вышел в поле. И вот там стояла слава Господня, как слава, которую я видел при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. Мы видим, как эта слава уходит на равнину, и он следует за ней. Если вы перейдете к 10 главе Исхода, вы увидите шаги этой славы и когда она оставляет храм. Помните о том, что слава находится в храме на седалище Милосердия, там, где фигура херувимов. Поэтому в 10 главе, Иезекииль говорит в 4 стихе 10 главы, «И поднялась слава Господня с херувимами к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Итак, слава Господа... Присутствие Господне в то время находилось на седалище милосердия на Ковчегом Завета. И теперь мы видим, что это Слава Господа переходит из седалища милосердия к порогу дома, и затем переходит во двор. Помните о том, что в храме был внешний двор и внутренние дворы, и святое святых. Итак, она уходит из святого святых и переходит во дворы. 18 стих. «И отошла слава Господне от порога дома и стала над любимыми Затем конец 19 стиха. «И слава Господа Израилева вверху над ними». Она поднялась, вышла и перешла. А теперь 11 глава, 22 стих. 11 глава, 22 стих. Тогда Харавимы подняли крылья свои, помните, что хравимы были с колесницей Господа, и колеса подли них, и слава Богу Израиле во верху над ними. Здесь мы видим колесницу с колесом в колесе, и слава Господне над нею. Они сопровождают ее выход. Это святой эскорт. 23 стих. «И поднялась слава Господа из среды города». Хорошо, она перешла с святого святых во дворы, и теперь она над колесницей. И где она? «И остановилась над горой, которая на восток от города». Какая это гора? Эта гора называется Оливковой. Итак, «Слава Господа оставила гору Мариа, она оставила Скинию, то есть не Скинию, а Ковчег Завета. Оставила святое святых, перешла во двор, поднялась над городом и остановилась над Иллионской горой. И с Иллионской горы она поднимается вверх. Это храм. Первый храм. Храм Соломона. И слава Господня, была в храме Соломона, но слава Господня вышла и ушла на Элеонскую гору, и поднялась с нее на небеса. Израильтяне 70 лет были в вавилонском пленении. Книга Иезекииля была написана во время вавилонского плена. Итак, слава Господня оставила храм. Спустя 70 лет Бог посылает их отстроить храм и стены Иерусалима. И они отстроили их, но славы там не было. Славы не было. Славы не было над Ковчегом Завета. Там славы нет. И когда они отстроили все, люди радовались. Ведь они были в пленении, молодые люди радовались. Мы отстроили храм. Но люди постарше не радовались, потому что они видели, что это не похоже на прежний храм. Он не был таким славным. В нем не было славы. В нем не было присутствия Божьего. И когда они отстраивали храм, было два пророка, которые пророчествовали им о восстановлении храма. Агей — это один из них, а Захария — другой. И я записал это здесь. Это то, что Хорошо. я распечатала Глория. Агей — 2 глава, 7 стих. И он утешает их, которые говорят... Этот храм не такой, как прежний. И в книге пророка Агея 2.7 говорится, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Кто это? Мессия, Иисус, и наполню дом всей славой, говорит Господь Саваов. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваов. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. А они печалятся говорит Господь Саваов, «И на месте я едам мир». Итак, они печальны. Они отстроили второй храм, но в нем не было славы Господа. В нем не было ковчега Завета. Но Агей пророчествует о том, что слава наполнит этот дом. Во втором храме никогда не было огненного столпа. В нем никогда не было облачного столпа. Но что в нем было? В первой главе Евангелия от Таоана, и я это распечатала здесь, в Евангелии от Иоанна 1.1, говоря в Иисусе, сказано: в начале было Слово. Хорошо. И Слово было у Бога. И Слово было Бог.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 И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полное благодати и истины. Это был второй храм, то есть тот храм, который стоял еще во времена Иисуса. Иисус пришел. И Он был той славой, которая пришла в этот последующий дом. Когда Иисус пришел, Он был больше, чем облачный столб и огненный столб. Мы видели Его славу. славу Богу. как единородного от Отца, полного благодати и истины. Он начал свое служение на свадьбе в Кане. Вы помните? Он притворил воду в вино. И здесь говорится в Евангелии от Иоанна, по-моему, во второй главе. Я забыла записать это, в 11 стихе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил что? славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Библия называет Его Господом Славы. Он пришел в этот мир, Он был Словом, которое стало плотью, и Он принес с собой проявление славы Божьей. Он вошел в храм. Он является славой в этом храме. Он притворяет воду в вино. Он проявляет свою славу. Хвала Богу. Он проявляет свою славу по-разному. Но одно из проявлений славы и присутствия Божьего, которое так отмечено в Слове Божьем, это воскресительная сила. И мы будем читать сейчас из Евангелия Таана. Мы будем читать о Лазаре. Я записала об этом здесь также. Мы будем читать о Лазаре, который воскрес из мертвых. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробу». Иисус говорит, «Не сказала ли я тебе,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 Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, и Дивон. И вышел умерший. Слава Богу! Мы видим, что он разговаривал с Марфой. Я есть им воскресенье. Что касается воскресения, в нем есть что-то, что связано со славой Божьей. Он сказал, «Разве я не сказал тебе, что если ты будешь веровать, увидишь воскресение?» Иисус сам был воскрешен славой Божьей. В Послании к римлянам 6.4 говорится, «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, чем?» Славой. Славой. Славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, здесь говорится, что Христос был воскрешен славой Отца. В послании к римлянам 8.1 говорится, «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши тела Духом Своим, живущим в вас». Здесь нам дается подсказка о том, что слава Божья и Дух Божий – это одно и то же. Слава Божья – это присутствие Божье. Слава? Иисус был воскрешен славой Божьей. Он был воскрешен Духом Божьим. Аллилуйя. Поэтому слава Божья проявилась в воскресении. Аминь. Мы с вами воскреснем. Да. Да. И когда мы воскреснем, у нас будут тела, которые называются как? Славные тела. Славные Они тела. Они будут подобны Его славному телу. Да. Иисус на земле. И давайте найдем 17 главу Евангелия Таана. Потому что это действительно Господняя молитва. Евангелие Таана, 17 глава. Аллилуйя. После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, Оче пришел час». Мы несколько раз читали в Евангелиях, и в Евангелии это Ана, где Иисус говорил, «Мой час еще не настал». Да. «Мой час еще не настал». «Мой час еще не настал». Но сейчас Он говорит, «Пришел час». Слава Богу. И что он дальше говорит? Прославь Сына Твоего. Да и Сын Твой прославит Тебя. И когда я изучаю это, я думаю о Нем. Он – это тело Христа на земле. И я думаю о нас. Мы – тело Христа на земле. И мы будем смотреть на то, как мы начинаем с определенного уровня славы и как этот уровень взрастает? Но мы так же как это первое тело будем подниматься, подниматься, подниматься, подниматься, подниматься, подниматься. У нас есть определенный уровень славы. У Иисуса была слава. Он был славой в храме Божьем. Но теперь ему нужен другой уровень прославления. Он нужен Иисусу? Да, нужен. Если у Его первого тела был уровень славы, то будет и у второго у Его тела Христа на земле. И мы узнаем, хотя мы уже знаем, и мы будем смотреть это сейчас о том, что слава Божья в нас. Мы рассмотрим это, мы будем изучать это. И приходит уровень славы на землю, который будет поднимать церковь. Приходит уровень славы к церкви, и мы будем получить это шаг за шагом. Мы поговорим об этих уровнях. Как они повышаются шаг за шагом. Есть что-то, что касается нас, что касается тела Христа на земле, что мы будем прославлены в конце перед уходом отсюда. Как сказал Иисус, «Прославь меня, чтобы я мог прославить Тебя». Мы будем такими. Господин будет во всем, и мы скажем, «Прославь». И все земное померкнет. «Прославь нас больше, Господь». Есть больше, больше и больше уровней славы. «Прославь нас, чтобы мы могли прославить Тебя». И перед тем, как мы оставим эту землю, мы будем прославлять его удивительным способом. Это уже происходит. Я уже вижу, как это происходит. Но это еще не все, что придет. Поэтому он сказал, я прочитаю это здесь. Четвертый стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Мы прославим его на земле. Мы закончим дело, которое нам дал исполнить Бог. Дело, которое он поручил для церкви. И ныне прославь меня ты, Отче». «У тебя самого славу, которую я имел слава у тебя, Богу. прежде бытия мира». Дальше он молится за нас. Мы перейдем к 20 стиху. «Не о них же только молю. Петра, Павла. Не Павла, а Петра и всех, кто был вокруг него. Иоанна, но и всех верующих в меня по слову их. Я уверовала в него через их слово». Я тоже. «Да будут все едино». Мы видим, что когда слава пришла в храм, к этому имело отношение единство. И когда к нам будет приходить великая слава, к этому будет иметь отношение единство. Да будут все едины. Мы уже одно в духе. Но это также произойдет, чтобы сделать всю работу. Да будут все едины. Да уверуют в мир, что ты послал меня. Они увидят нас перед тем, как мы уйдем. Этот мир увидит нас во славе Божьей. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Это произойдет церковь. Все эти церковные расколы, весь этот шум, который враг пытался использовать, чтобы удержать Слава нас Богу. в проявлении славы, все эти различия между братом и братом уйдут. И мы, перед тем, как оставить да. землю, станем едиными. Аллилуйя. И мир увидит это. Придет время, когда этот мир увидит церковь, ходящую в полном единстве и ходящую в славе Божьей и проявлены для творения в качестве сыновей Божьих. Это соответствует Библии. Это будет. И я верю этому. Аллилуйя. Я верю, мы увидим это. Я верю, что мы будем такими. Мы будем такими. Мы последнее поколение. Аллилуйя. Я верю. Мы этому. с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами опять Билли Брим. Она делится личными вещами из Слова Божьего. Если вы пропустили какую-то передачу, вам нужно зайти на наш сайт и посмотреть эти передачи, потому что они вам нужны. Сейчас очень важно, чтобы мы понимали и знали, что происходит и что в духовном мире. Что да, будет происходить аминь. сейчас и что будет дальше. Да. И вы помните о том, что мы говорили о славе Божьей и о том, как Бог дал мне откровение о ней. И частью этого откровения было видение. Я увидела грехопадение человека. И я увидела сатану. Вот стоял человек, и человек был согнут за ним. Конечно, это был Адам. Он искусил Адама. Тот согрешил, и вот Бог в сфере славы. Я не видела его лица или чего-то подобного, а только свет. Я увидела, как сатана говорит Богу. Что ты собираешься делать теперь? Что ты собираешься делать теперь? Что ты собираешься делать теперь? И Бог был отделен от человека. И Бог сказал мне, что он не мог. Он сказал... «Я хочу, чтобы ты посмотрел на грехопадение моими глазами». Он сказал, «Я не мог». Это естественная реакция человека, если его сын падает, взять его на руки. Но я не мог сделать этого для Адама. Иначе я бы уничтожил его да. и все человечество вместе с ним. Я бы поглотил его, сжег его, потому что он стал грехом. Он стал грехом, он стал смертью. И Бог показал мне моего сына Терри, и он сказал, «Что бы ты сделал, если бы не могла обнять его? Ты бы уничтожила его?» Он сказал, Таким было мое положение во время падения человека. Итак, человек был отделен от Бога. И я увидела сатану, который стоял согнувшись, и он говорил, что ты собираешься делать теперь, что ты собираешься делать теперь? Потому что Бог сказал, создадим человека по образу да. нашему, и пусть они владычествуют над делами рук наших. И сатана думал, что наделил Бога. Он знал, что грех не может войти в славу Божью. Он знает это. И он думает, что смог отделить самого главного. Самого, Самого главного. главного. Человек отошел от Бога, а сатана всегда атакует Слово Божье. Именно так он и поступил с Евой. Да. Разве так Бог сказал? Разве Бог сказал, что этот человек будет владычествовать над делами рук его, а я сделал его грехом? И я услышала это в форме вопроса, но его вопроса. Что ты будешь делать теперь? Что ты будешь делать теперь? Что ты будешь делать теперь? И я увидела, что Бог не ответил ему. Мне было показано, что Бог ему не ответил. И я увидела в Боге подобие двери. И на этой двери было написано «Главный секрет». У Бога был ответ, но он был спрятан. Да. И в Новом Завете нам говорится, что он был спрятан в Боге. Аминь. Это замечательное место. Вы думаете, что Сатана когда-либо поймет это? Нет. Нет, потому что это было сокрыто в Боге. Это одна из Божьих тайн. И это то, что мы рассмотрим сегодня. Хорошо. Тайны Божьи. В первом послании к Оренфянам, 14, 2, 14 и 15, говорится о молитвенными языками, молитве в Духе. В этой главе сказано, если вы молитесь незнакомыми языками. Итак, здесь говорится о молитвенными языками. Первое послание к 14.2. 14, 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Вы можете молиться иными языками. Если вы перейдете к 14 стиху, там говорится, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя мой дух и молится, но ум и остается без плода». Когда вы молитесь иными языками, Глория, я знаю, что ты часто это делаешь. Ваша голова не всегда знает, что она говорит. Она никогда не узнает, пока вы не получите истолкование. Что же это? 15 это стих. «Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом». Поэтому, если вы крещены Духом Святым и вы говорите иными языками в любое время, когда захотите, вы можете начать молиться на языках. Верно. И каждый день вы это делаете. Вам следует это делать. И когда вы это делаете, и ваша голова не знает, что происходит, Библия говорит. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его, даже вы. Он тайно говорит духом. В Духе вы молитесь о Божьих планах. Бог хочет, чтобы у вас было все, что вам нужно. Он хочет, чтобы Его планы исполнились на земле. Да будет власть твоя на небе и на земле. Но между небесами и землей есть место, где находится дух, действующий в воздухе, то есть сатана, бог этого мира. Поэтому Богу нужно перенести знания отсюда, сюда. Ему необходимо, чтобы об этом его попросил человек. Это имеет отношение к власти. Если вы на земле, у вас есть власть на земле, но в Иисусе вы также посажены по правую руку Отца. Поэтому, когда вы молитесь Тайнами Божьими, Джон Уэсли сказал, «Кажется, что Бог ничего не может сделать, пока человек не попросит Его». И причина во власти, которая есть у нас на Земле. Сатана является нелегальным пришельцем на Земле. Его не должно быть Верно. здесь. Его завел Адам. Но мы с вами здесь на законных Верно. основаниях. Мы пришли посредством воды, водного рождения. И мы пришли посредством Духа. У нас есть духовное рождение. И когда мы молимся на незнакомом языке, мы молимся волей Божьей. И затем Бог может на законных основаниях послать эту волю на землю. Божьи планы называются «тайнами». В одном из изданий Библии есть заметки Буллингера. И в заметке под номером 193 говорится. Английское слово «тайны» — это транслитерация греческого слова «мистерион», которая означает «священный секрет». Когда человек молится в Духе Духом Святым... Он молится планами и целями Божьими, которые превосходят человеческое понимание. Поэтому, когда вы молитесь на языках, вы молитесь планами Божьими. Слава и Бог Богу. может принести их на землю. Он также, также может проявлять их на земле, потому что об этом его попросил человек. Библия говорит нам о нескольких тайнах этих божественных секретов. Это секреты, которые были сокрыты. Но они были открыты. Они будут открыты на земле, когда Бог сможет облечь их плотью. Амин. Можно сказать и так. Поэтому есть вещи в Библии, особенно в Новом Завете, да. которые называются тайнами. Одна из них — это тайна Израиля. Мы находим это в послании к римлянам 11.25.27. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Весь Израиль спасется». Это тайна Израиля. Они идентифицированы. Это тайны. Бог называет их так. Поэтому, когда вы молитесь в Духе Святом, вы молитесь иными языками. Вы можете молиться о тайне Израиля. Вы можете молиться о президенте вашей страны. И вы можете молиться, чтобы эта страна стала богословением для Израиля. Поскольку народы будут судиться на основании того, как они обращались с Израилем. Поэтому вы можете молиться за сам Израиль и не знать об этом. Но здесь говорится о том, что вы молитесь о тайнах. Поэтому вы можете молиться об этой тайне. Другая тайна это тайна беззакония. Второе послание к Фессалоникийцам, 2-3. В третьем стихе говорится: человек греха, сын погибели. Четвертый стих, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Это Антихрист. И вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Седьмой стих. Ибо тайное беззаконие уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят удерживающий или препятствующий ему, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Здесь говорится об Антихристе, и это названо тайной беззакония. Это отдельный да. предмет. Но поручением церкви, согласно записанному здесь, пока мы не оставим землю при восхищении церкви, мы можем и мы должны удерживать Антихриста. И главный способ, которым мы это возможно сделать, я верю, это молиться о тайне беззакония в духе. Согласно первого послания к Коринфянам, 14.2, да, вы должны молиться планами Божьими относительно Земли. И мы должны останавливать стратегии врага. И один из способов сделать это ⁇ молиться Божьими планами, молиться Божьими тайнами, молиться Божьими секретами. Слава Богу! Вы можете обратиться к Библии. Есть и другие тайны. Вы можете взять симфонию и найти другие тайны. Но мы будем говорить о тайне церкви. Церковь? Это будет на четвертой странице, Глория. Церковь. И мне нравится слово «экклесия», потому что оно означает «вызванное извне ассамблея». Это не исполнение Ветхозаветного пророчества. Это была сокрытая тайна. Она не была открыта в Ветхом Завете. Она даже не была открыта в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вы можете подумать, что она была открыта, поскольку вы знаете о церкви, но она не была открыта там. Если вы жили во времена Матфея, Марка, Луки и Иоанна, вы бы даже не знали, почему пришел Иисус. Вы бы ничего не знали о теле Христа. Потому что это не было открыто никому, а только апостолу Павлу. И когда пришел апостол Павел, была явлена тайна церкви. Для ее понимания Павлу понадобилось какое-то время. Если вы прочитаете послание к Галатам, то записанное с 1.15 до 2.2... Я думаю, это займет не больше минуты. Я не планировал это делать, но... Первое и второе послание Коринфянам, Галатам и Ефесянам? Хорошо. Послание Галатам, первая глава. Павел говорит вам о том, как он получил откровение о церкви. И получен откровение, которого не было у Матвея, Марка, Луки и Иоанна, его не было у Петра также, пока Павел не пришел с этим откровением. Итак, мы начинаем с послания к Галатам, 1.15, Глория. И вы, дорогие друзья, кто взял сейчас чашечку кофе, 15 стих. Люди говорят мне все время, Глория, что они садятся с чашечкой кофе и проводят изучение с нами. Хорошо. Да. Это честь для Хала нас. Слава Господу. Это наша команда, да. Это честь, что вы вместе с нами. 15 стих, Павел пишет. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, Он скоро получит откровение». Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Бог сказал, я открою тебе кое-что, и ты получишь это не от Якова, ты получишь это не от Петра, ты получишь это не от Иоанна, ты получишь это от меня. Поэтому Павел не пошел в Иерусалим спрашивать об их откровении и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию. Он пошел в Аравию, то, что мы сегодня называем Саудовской Аравией и опять возвратился в Дамаск. Вначале он был в Дамаске, затем он пошел в Саудовскую Аравию, и опять возвратился в Дамаск. И затем он говорит, «Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и он мне говорит о том, как долго он был в Аравии, спустя три года, и Дамаск. Через три года, то есть как минимум три года он был в Аравии, Потом ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Итак, он провел 15 дней с Петром. Он провел как минимум 3 года, получая откровения в Аравии. 21 стих. «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии». Мы не знаем точно, сколько времени он там был, но если вы пропустите дальше до второй главы, там говорится. Потом, через 14 лет, Опять ходил в Иерусалим с Варнавую, взяв с собой Итита. Ходил же по откровению. Итак, у нас есть запись того, что он как минимум 17 лет получал от откровения в Аравии, в Сирии. И мы не знаем. Тут есть маленькие некоторые вещи, которые показывают, что он мог быть там больше 17 лет. Итак, он пошел в Иерусалим через 17 лет и принес им свое откровение. И Петр сказал, «Да, некоторые вещи трудно понять, трудно поверить некоторым вещам, сказанным Павлом, но мы знаем, что они правильны». И он назвал их Откровением Павла. И Откровение Павла — это тайна церкви. Вот почему, если вы хотите понимать церковь и тело Христа, вам необходимо получить это из Откровения Павла, и затем из Откровения, которое пришло другим. Вам необходимо получить его из Послания Нового Завета. Поэтому первое послание к Коринфянам, 2, 7, 8. Я записала это здесь, Глория. Хорошо. Павел сказал. Аллилуйя. Думаю, мне надо прочитать записанное в первом послании к Коринфянам, 2.7.8. Давайте откроем его. Давайте откроем его в настоящей Библии. А не в том, что я выписала здесь для тебя. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Стихи 7 и 8, верно? Вторая глава. Думаю, я начну с первого стиха и посягну на некоторые священные коровы. Первое послание к коринфянам. 2.1 И когда приходил я к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, он обращается к коринфянам.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 я не пришел сюда с кучкой теологии. Я просто пришел сюда, и я проявлял чудеса и знамения, и демонстрировал силу Божью. Некоторые люди могут подумать, что это самое большее, что можно проповедовать. Вот оно. Не проповедуйте ничего, кроме Иисуса, и притом распятого. И никогда не выходите за рамки этого. Но, друзья, Павел говорит здесь о другом. Он продолжает говорить в шестом стихе. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Что означает слово «совершенный»? «Зрелый». Вы даже не были рождены свыше, когда я пришел сюда. Вы поклонялись идолам, и я продемонстрировал вам Бога в чудесах и знамениях. Но есть кое-что повыше. И когда я среди зрелых, я говорю об этом. «Что же это такое, Павел?» О чем ты говоришь среди более зрелых? Церкви уже две лет. Должны уже быть такие люди. Итак, шестой стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих. Это не дьявольская мудрость. Но проповедуем премудрость Божью. Какую? Тайную. Божественные секреты что-то сокрытое, и что должно быть открыто, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Аллилуйя! Скрытая мудрость. Помните, я увидела эту надпись в Боге? Главный секрет. И Бог, прежде основания мира, прежде чем Он создал Адама, прежде чем Сатана искусила Адама, Прежде чем Адам согрешил, у Бога был план, и он спрятал этот план в себе, чтобы когда сатана сказал, что ты будешь делать теперь, Богу ничего не нужно было теперь делать. Да. Он уже сделал это, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог. Для чего? С какой целью? Прежде основания мира. Посмотрите седьмой стих, конец этого стиха. В чем предназначение этой тайны? к славе нашей. Послушайте, как говорится в расширенном переводе, «Чтобы мудрость, которую Бог разработал и установил прежде веков для нашего прославления, подняла нас в славу Его присутствия». Когда я среди... Слава Богу. Когда я среди зрелых, я могу говорить им о том, как человек потерял славу, но у Бога был план и мудрость, спрятанная в нем чтобы поднять человека обратно в присутствие Его славы. Слава Богу. Это тайна церкви. Мы будем подняты в присутствие Божьей славы. Аллилуйя. И мы будем стоять пред Ним. Это будет замечательный вот где день, Вот каким был план, и Он говорит о зрелых, и именно об этом мы говорим на этой неделе. Вы зрелые люди. Некоторые из вас смотрели эти передачи уже очень долгое время. Вы слушаете учение Кеннета и Глори уже очень долго. И есть план. Аллилуйя. И вам необходимо узнать о нем, Слава чтобы поднять вас в присутствие Это Вожьей хороший славы. план. Замечательный план. Замечательный планировщик. Замечательный план. И дальше говорится, что никто из властей сего века не познал этот план. Ибо если бы познали... Если бы они только знали... То не распяли бы кого? Господа, Господа славы. Чего? Господа славы. славы. Вот он. Да, аминь. Он пришел. Это тайна. Это был план, спрятанный в Боге. И когда я среди зрелых, я могу говорить о Нем. Аллилуйя. Это и есть тот самый главный секрет. Главный секрет. Это и есть та самая тайна. И у Бога был план. Он послал Господа славы. И они подняли Его Слава Богу. на тот крест. И Он умер за вас и за меня. И пролил Свою кровь, чтобы вернуть нас в присутствие Его славы чтобы мы могли ходить с Богом всю вечность, несмотря на падение Адама. Мы будем одеты в славу. Мы будем славой. Наши тела будут прославленными. Он воскрес, чтобы воскресить Он нас. Он воскрес, чтобы воскресить нас. Помните? Да. Воскрешение. Верно. Слава. Слава в воскрешении. И по мере движения вперед, мы будем изучать это на следующей это неделе. Это будет замечательно. Обязательно присоединяйтесь к нам. Мы будем переходить из в славу. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Не пропустите передачи следующей недели. А если вы пропустили некоторые из них, зайдите на наш сайт в интернете или там, где вы можете их посмотреть. Вам необходимо знать, о чем шла речь. Вам необходимо знать это. Времени становится меньше каждое мгновение, и мы хотим, чтобы вы были в правильном месте в правильное время. Становились все более и более славными. Аллилуйя. Пока не станем славной церковью без Больше победы порока. и больше победы. Мы вернемся через минуту. Сегодня день пожертвований. Мы дадим вам еще одну возможность увеличить свой доход. Почему? Потому что когда вы даете, вы принимаете. К вам приходит урожай. Второе Коринфянам 9.6 в расширенном переводе сказано. Помните, кто сеет скупо и неохотно также будет пожинать, скупо и неохотно. Это зависит от нас. Мы определяем, какой будет наш урожай тем, как мы сеем, что мы сеем, и как мы послушны Богу. А тот, кто сеет щедро, такими мы с вами хотим быть, и били хочет быть, чтобы благословение могло прийти к кому-то еще, также будет пожинать щедро и с благословением. Пусть каждый дает так, как он постановил в своем разуме и в своем сердце, когда приходит время пожертвований, мы слушаем, чтобы узнать, что Бог хочет, чтобы мы сделали. Мы слушаем в своем духе. И мы всегда послушны тому, что слышим в своем Аминь. духе. У нас никогда не будет недостатка. Аллилуйя. У нас будет избыток. Ему нравится. Бог любит. Ему доставляет удовольствие. Он ценит превыше всего и не желает обходиться без радостного, быстрого надействия даятеля, чье сердце находится в его даянии. Конечно. Я живу с таким человеком. И он благословлен. Он благословлен, я благословлена. Бог способен сделать так, чтобы вся благодать, каждое благословение и земное благословение пришли к вам в избытке, чтобы вы могли всегда, скажите, всегда, всегда и при любых обстоятельствах, в чем бы вы ни нуждались, быть самодостаточными, имея достаточно, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и быть оснащенными с избытком. У вас должно быть не только для вас, но вы должны быть оснащены с избытком на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Отец, мы возносим Благодарим к Тебе каждого человека. Каждого человека, который нас слушает, и Ты знаешь состояние их финансов. Мы молимся о могучих благословениях и приумножениях в их жизни. Мы знаем, что нашему приумножению нет предела. Мы можем приумножаться так, как мы решаем сеять, принимать и верить. Поэтому мы провозглашаем приумножение вашей ситуации. Мы провозглашаем свободу от долгов. Вам нужно это сделать, освободиться от долгов. Бог поможет вам. Бог помог нам освободиться от долгов, и мы очень рады. Сегодня мы гораздо больше преуспеваем, потому что много лет назад освободились от долгов. Слава Богу! Мы ценим то, что вы стоите рядом с нами. У нас замечательные партнеры по всему миру. И мы ценим вас, партнеры. Мы верим, что обетование Божье и преумножение проявится в вашей жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам, и наши сотрудники, которые умеют молиться, помолятся вместе с вами. Найдите хорошую церковь, которая проповедует Слово Божье. Слава Богу! Каждое воскресенье будьте в ней. Возрастайте и наполняйтесь верой. Аллилуйя. Увидимся на следующей неделе. Это Глории Билли напоминают вам, что Иисус – Господь.